Всем привет! Сегодня будем менять передние колодки на длинный матис. Разорвал, соответственно, задние болты. Берем головочку учты, накручиваем нижний болт направляющего пальца. Нажимаем его вверх. Теперь надо нам цилиндр, точнее поршень, и обдавливаю обычный. Теперь берем новые колодки в данном случае я приобрел себе недорогую недорогие колодочки фрикса вот такие вот посмотрим как будут ходить мы ну посмотрим как они сейчас будут становиться на свои места Надо будет, как и на той стороне, немного подточить. Так, подтачивать будем колодки. Вот эти вот все части. И будем пробовать. Самое главное, не перестараться. Чуть подточили, чуть и примерили. Чуть подточили, примерили. Примеряем. Теперь все идеал. Проделаем те же самые манипуляции с другой колодкой. Все. И еще, у кого вот эти пальцы не ходят, их надо разобрать и смазать. Я смазывал в прошлый раз графитовой смазкой как бы неплохо себе зарекомендовала но нужно соответственно специальную смазку все болтик смазанный графиточкой закручиваем на место а почему нижний а потому что если вы верхний открутите вам тормозной шланг не даст опустить скобу Всё. дотянули ходит Хорошо. Всё, ставим колесо на место и надо будет качнуть педальки тормоза несколько раз чтобы выдвинуть поршень да еще забыл мазюкнуть надо болтики медной смазочкой немножко чтобы в дальнейшем не завели болты и легко откручивались соответственно, конечно, не на дороге все, готово проверяем тормоздук еще в расширительном бачке все, всем спасибо Пока.